Великолепная коллекция Bubbles пополнилась. Давайте вам покажу, что еще появилось. Конечно же, серия, которая уже год или несколько даже нас радует в золоте. Также появилась она, эта же коллекция серебряная, в исполнении хром. Все то же самое с тем же шарами, но в хроме. И смотрите, что появилось. Появилась планка, вот такая круглая, большая, такое красивое золото. На ней можно устанавливать три шарика с, люби, с любым количеством вот этих модулей мелких и также появилась огромная вот такая планка, смотрите какая у меня длина, это конечно надо видеть живьем, она настолько массивная, то есть у вас стол метр шестьдесят, метр восемь, что будет просто идеально, роскошно смотреться, при большой высоте будет конечно фантастика.